Здравствуйте всем! Меня зовут Эверина Гаевская. Сегодняшний эфир, очередной эфир из семидневного онлайн-курса ⁇ Стратегии, которые мы выбираем ⁇ Сегодняшний эфир мы посвящаем такому архетипу и такой стратегии, очень интересной, очень такой ресурсной. Это стратегия и архетип мага. Я прямо сейчас начну. Постепенно будут присоединяться те, кто меня смотрит в прямом эфире. И всем здравствуйте тем, кто в прямом эфире будет смотреть, и тем, кто будет смотреть в записи. Меня зовут Эвелина Горевская. Стратегия которую мы выбираем – архетип мага. Итак, что такое архетип мага? Ну, многие из нас, наверное, знают эту цитату из романа «Мастер и Маргарита». Известная такая, очень красивая. Никогда ни у кого ничего не просите, сами предложат и сами все дадут. Но это очень близко к архетипу мага, в том смысле, что маг сам создает ту ситуацию, ту систему, где все работает само собой, и действительно магу не приходится ничего просить ни у кого, потому что все происходит само собой, сами предлагают, само все происходит. Но это только кажется, что само все происходит. На самом деле, за этим всем само все происходит, стоит четкая система причинно-следственных связей, которую создал сам маг. То есть архетип мага это то, что позволяет нам создавать некую систему нашей жизнедеятельности, нашей жизни. Это то та сила, которая позволяет нам управлять в какой-то степени, насколько это возможно, конечно же, учитывая число Пи и прочее. Да? Но это та сила, которая нам позволяет влиять и где-то даже управлять событиями, которые с нами происходят. Это та сила, которая позволяет нам создавать ситуации, создавать именно с учетом всех ну, участников этих событий и с учетом также прогнозируемого, результата то есть мы иногда способны создать какую-то ситуацию и получить тот результат который мы хотим ну, ситуация имеется в виду когда мы действуем не в одиночку когда мы учитываем обстоятельства когда мы учитываем поведение там реакции каких то там других людей ну, много всяких вот событий много всяких деталей в этой системе вот, мы это учитываем и создаем ситуацию, и все получается, как мы хотим. Ну, как мы понимаем, как нетрудно догадаться, часто очень вот что-то такое магическое есть в системе бизнеса. Но чаще всего имеется в виду, конечно, крупный бизнес, а не те ситуации, которые там, называются бизнесом, на самом деле это работа по найму в Допустим, в МЛМ структуре когда мы работаем на чужой бизнес, да, но мы, по сути нам компания платит, это не совсем бизнес. Да. Бизнес имеется в виду, когда это лично принадлежит вот нам, это полная какая-то ответственность с учетом внешней среды. Вот именно это делает архетип МАГА. Первый элемент и главный ресурс, наверное, архетипа МАГА – это пространство. Что такое пространство? Да, то есть это не только вот материальное какое-то окружение, да, там дом, там вещи, какие-то предметы, это еще и социальные связи, это еще и вообще вот, ну, и то информационное поле, в котором мы находимся, коллективное сознание, да, бессознательное. То есть пространство жизни, в котором мы живем, вот с этим взаимодействует маг. Как вы понимаете, что, чтобы более-менее взаимодействовать с пространством, нужно иметь, конечно же, и опыт и знания достаточно такие серьезные и ну, достаточно так быть зрелым человеком внимательным да вот э, замечать какие-то процессы э, иметь системное мышление да ну то есть в 20 лет конечно можно иметь прокачанные ну, прокачанный вряд ли э, доминирующий ведущий архетип мага то есть многие люди уже ну, с рождениями интересуются какими-то вещами и вот они вот как-то Бессознательно все равно вот этот вот архетип мага всегда присутствует. Но развиваемся мы вот к, подходим к этому состоянию, когда мы осознанно можем какие-то события создавать, конечно же, в зрелом возрасте, ну, вот, там, в районе 40 лет, вот по моему, по моему мнению. Вот что, какие вот профессии могут быть у мага, какие отношения социальные, сейчас мы об этом поговорим. Ну, в профессиях маги занимаются чем? Ну, если брать классификацию каст, это Брахман, Кшатри, Вайша и Шудра. Ну, если вы внимательно слушали первые эфиры, то, наверное, уже нашли аналогии какие-то с этими архетипами. И, конечно же, архетип мага это брахман. Кто такие брахманы? Это учителя, это идеологи, это те, кто занимаются, в общем-то, идеологией и влияют на массы, да, вот через ну, какие-то там социальные какие-то законы, через информацию прежде всего. Соответственно, если брать систему... Такой вот, представить такой образ вот этих архетипов, что в центре находится архетип хозяин, это такой вот император или король, у каждого короля есть свой советник. Да? То есть маг – это советник, это тот, кто мудрец такой, тот, кто предлагает некие стратегии. Маг – это стратег. Маг – это тот, кто работает с информационным полем, с мотивациями людей. Часто очень ну, прокачанный достаточно архетип, если, то люди с архетипом мага работают в сферах либо крупный бизнес, потому что любой бизнес, это система, если он крупный, то это большая система. И тут одними такими какими-то воинскими действиями, да, даже самыми правильными ну, не обойтись то есть нужны долгосрочные именно стратегии причем стратегии не хранительские когда мы просто копим да накапливаем сохраняем а мы это развиваем и мы создаем нечто, нечто новое то есть маг это прежде всего еще инновации вот ну, то есть он работает в информационном поле это крупный бизнес как я уже сказала это СМИ это реклама пиар но мы говорим о масштабах. Да? Не просто там вести Инстаграм, вот, такой вот, ну, очень забавно иногда, когда там, я маркетолог, да? девочка говорит, и э, выясняется, что она просто делает э, ну, картинки в Инстаграм и делает там хэштейки, да, но это не маркетинг, конечно же. Вот. <с> это такая, ну, определенный уровень, мы эволюционируем, как я уже сказала, в течение жизни мы набираем все опыта, Маг это все-таки уже система бизнеса, когда реклама уже не только продажи, она не имеет целью только продажи. Реклама не имеет целью именно брендинг, как узнаваемость какая-то. Это просто захват умов. То есть это образ жизни. То есть если образно представить, маги ведут борьбу за души. Да, то есть за сознание людей. Если э, к шатре воины захватывают ресурсы материальные, да, захватывают территории, там, захватывают какие-то там богатства вот, людей, да, вот конкретно, тела, да, э, там, крепостные им надо, там, вассалы, там, армия там нужна, там вот такие какие-то ресурсы, да, материальные ресурсы, то э, магу это все не очень надо. Маг, маг понимает, что даже если формально человек принадлежит вон тому вот воину, да, но если он верит во что-то в какую-то идею, то он а, будет действовать в интересах мага. Да? Это идеологи прежде всего, и поэтому ну, одна из сфер а, профессиональной деятельности магов современных это, конечно же, политика, это, конечно же, а, информационные технологии технологии инновации да и это маркетинг э, сми вот это вот еще и называют как-то кажется шестой властью вот такие вот маги непростые для м -м, магов э, характерна прежде всего системность мышления то есть вот именно видеть пространство что значит видеть пространство да вот например увидеть ну, какие-то ключевые точки зоны там активность, зоны какой-то ну, застоя, например, где есть энергия, где есть ресурс, ключевые фигуры какие-то, точки так называемой бифуркации, когда есть выбор, когда либо так, либо так, и там какая-то неопределенность есть, но если там что-то изменится, то вся система изменится тоже. Да? Вот это видит мак на ну, человеческий язык, если перевести то, что я сейчас сказала. Например, человек... Не устраивается на работу, да? то есть устраиваться на работу это чисто не, не по магу. Да? Маг приходит, он уже знает, куда он приходит, он понимает, что за организация, он понимает, зачем ему нужна эта организация, зачем он нужен в организации. Да? То есть вот такая вот сразу система взаимосвязи социальных выстраивается мгновенно. Маг сразу понимает на своем рабочем месте, какие фигуры являются ключевыми, да? то есть кто формальный лидер. Кто неформальный лидер, с кем надо дружить, кто может проинформировать, с кем лучше дистанцироваться. То есть вот маг, он такой, он видит ситуацию в целом, он всеяден, да? он получает полностью информацию. При этом он очень избирательный. То есть у мага, ну, это вот тот архетип, когда действительно хорошо прокаченные границы. В первом своем эфире я говорила о том, что некоторые маги, некоторые люди вообще никогда не дорастают до архетипа мага. То есть никогда не становятся, это действительно так, потому что многие люди просто не, не выстраивают личные границы гармонично. У многих людей нездоровые личные границы. Многие люди считают, там как-то возможным там, как воспитывать кого-то там находится в ситуации, таком захода сверху, либо начинают манипулировать заходы снизу. Да, вот, типа, ну вы же умные, а я же не очень. Ну, вот теперь сделайте, как я пожалейте меня, да, дайте мне там, конфетку. Да? Же, вам, же, вам же ничего, вы же хорошие, а это не очень вот такие вот ну либо либо разные способы манипуляции бывают вот это все про плохие границы когда человек не может самостоятельно понимать где он может взять открыто где ему просто дадут да? то есть один мой знакомый как-то выразился так брахман живет под ношениями». вот но в некоторых случаях подаянием если мы говорим там о дервишах там все такое да но вообще вот, подношение, да, то есть маг ничего даже не просит, это к нему приходят да, за советом, с просьбами, да, и ему подношение в качестве компенсации за некую ценность, некую информацию, и маг выбирает на самом деле, э, то есть с кем, кого информировать, кого нет. У мага очень хорошо развита степень личной ответственности. Когда мы понимаем, что мы не можем взять на себя ответственность за действия, ну, например, если мы некомпетентны да, профессионально, то есть к нам обращаются вот, к каким-то вопросам, да, и мы понимаем, что у нас недостаточно знаний, хотя платят много. да, То есть ну, если архетип мага не очень хорошо прокачан или ну, вообще так не очень хорошо прокачан также и воины, и шут, есть такая тема немножко бесчестности, да, то люди берутся, да, берут деньги, там, по рыночной цене, при этом делают, ну, какой-то там результат, выдают не совсем, не соответствующий стандартам. И, типа, ответственность, типа, не, не на мне. То есть личная ответственность у мага за собственные действия очень высокая. При этом у него есть разделение ответственности, не распределение, да, распределением ответственности занимается хозяин. Мы завтра будем говорить об этом. Именно разделение ответственности, когда он понимает, что вот здесь вот он может что-то сделать и может влиять. А вот дальше это не его территория, и либо ее нужно захватить, использовать воинские какие-то качества, либо эту территорию. Здравствуйте. Либо эту территорию нужно не осваивать. У мага, у архетипа мага, мы сегодня говорим об этом, очень высокая степень личной ответственности. И одним из обязательных условий для того, чтобы прокачать архетип мага, является необходимость выстраивать личные границы. Это мы делаем ну, всю свою жизнь, В общем-то, потому что у нас меняются ситуации, и нам... Но, в общем-то, каждый, каждый день приходится, во-первых, отстаивать себя, потому что мы каждый день подвергаемся атакам, да, потому что у нас есть ресурсы, и, конечно, всегда найдется кто-то, кто попытается их как-то захватить. Но, может быть, если мы научились еще отстаивать э, свои ресурсы из себя, да, то мы меняемся, мы меняемся с возрастом, мы, мы меняем профессию, мы меняем род деятельности, у нас меняется окружение, у нас меняется семейный статус. Вот, в этом случае нам все время нужно уделять внимание личным границам постоянно. И постоянно их прокачивать, постоянно их гармонизировать и, может быть, где-то менять. Вот, маг очень хорошо понимает, где его ресурсы, где его реальные какие-то достоинства, качества. И на основе именно этой вот реальности он выстраивает стратегии, как изменить эту реальность к лучшему. Маг – это стратег. Это тот, кто, ну, в общем меняет события нашей жизни. Это тот архетип, который позволяет нам выстраивать события, управлять этими событиями, управлять собственной судьбой. Ну, насколько это возможно, с учетом реальности. Вот в негативном аспекте маги на что очень часто ну, как бы западают, да? что маги опираются на иллюзии. То есть вот было 20 лет назад, у меня вот это, я и сейчас, это так 20 лет назад сработало, там, или 30 лет надо. Или еще, мне мама говорила, там, вот так вот надо, да, вот у мамы это сработало, я возьму вот этот вот шаблон и применю в этой своей ситуации. Да, и все. Мак должен проверять факты, да, то есть насколько соответствует вот какая-то вот информация реальности, потому что мы 20 лет спустя живем в совершенно другой реальности, чем жили там 20 лет назад, да? как, тем более, чем жили наши родители. У нас вообще другая история абсолютно. И вот Маг, поскольку он взаимодействует именно с пространством, с социальными связями, с информационным полем, с людьми, с предметами новыми, да? у нас гаджеты появляются, да? вот интернет, 10 лет назад Инстаграм вообще не существовал. Всего-то 10 лет назад. Да? То есть вот все очень быстро меняется. И вот маг, он ну, прокачанный архетип, он должен это все учитывать для того, чтобы не строить иллюзии. Вот в негативном варианте маг, если строит иллюзии, когда он ну, берет за основу свои представления о том, как должно быть, и начинает выстраивать стратегии, то в этом случае но, ну, конечно, его неминуем крах. Да? То есть когда вот на ложную или недостаточно твердую такую основу берется и выстраивается куча новых там, следующих шагов, то основа, фундамент он просто не выдержит. Да? И в жизни это выглядит как вот, такая вот синусоиды. Да? То есть человек что-то делал, делал, делал, стремился, стремился, все, получалось, получалось, потом бах, и вот что это такое дефолт, да? Почему? И когда начинаешь разбираться, выясняется, что человек изначально, когда выстраивал вот эту стратегию, которая да принесла успех на одном этапе, на втором, на третьем, на десятом, да, а потом все рухнуло, потому что система усложнилась и основа была очень слабая, об основе не позаботились. То есть вот одно из очень важных таких вот негативных, негативная сторона мага это то что он опирается на свои иллюзии и собственно что должен делать маг должен проверять фактами вот. Ну, маг вот две стороны мага это такой реалистичный и сказочный то есть когда маг ну, вот в таком негатив прокачанный он идет куда-то там мечтать, он идет там в виртуальные игры, он идет в, в игры там какие-то, может быть, азартные, но ну, хотя это больше шут маг, да. Вот. Он идет куда-то там смотреть фильмы фэнтези, вот. и ему ничего не надо в жизни, он не занимается собственной профессией, он не занимается вот как бы оторванным от реальности, становится. Он начинает фантазировать, он начинает даже не столько фантазировать, сколько мечтать, он уходит в иллюзии какие-то свои. Вот. А поскольку один, одним из таких сильных качеств мага является способность и потребность использовать всевозможные практики, например, ну, маг действительно владеет своим сознанием. Да? То есть откуда вот эта вот способность выстраивать стратегии? Да, маг, он интеллектуально, конечно же, развит, вот, и э, он интуитивно знает э, всякие разные возможности, он прокачивает их. Маг это тот, кто знает все пути. То есть он изначально знает, как, как, вот, как, как попасть туда, куда надо. Вот. И он уже потом начинает вот разбивать на тактические какие-то шаги. Вот. Но он знает, как это делать. Он знает все пути. В принципе, именно благодаря магу мы достигаем, казалось бы, невозможного. Вот. То есть мы что-то захотели, и вот маг нам придумывает, как это сделать, потому что он знает, как это. И вот если маг не учитывает вот, всю реальность, если маг не ну, вот, на иллюзии на свои опирается, то, конечно же, может завести не знаю куда. Вот. Собственно говоря, в общем-то, я все сказала, так, еще по отношениям, можно сказать, да. Отношения у мага очень интересные, поскольку это достаточно такой взрелый уже архетип, то есть к зрелому возрасту мы начинаем быть магами. И, как правило, это, конечно же, зрелая сексуальность. И здесь много очень избирательности. Как правило, к зрелому возрасту мы избавляемся от вот этого вот сексуального невроза, что если у тебя нет секса, то ты, ты умрешь. Да, вот, что надо, заболеешь сначала и умрешь, или умрешь от одиночества, это мои, вот, вот такие вот у нас как бы социум так, да, терроризирует нас и заставляет нас. Обязательно непременно быть в паре, лишь, лишь бы вот просто так положено, да, а то будет плохо. Вот маг уже от этих вот мнений не зависит, он уже знает, что ему надо. И он очень избирателен, да, он понимает, что он может, а он может он многое. И а, поэтому. А, вот Проблем нету. Не то, что он, неважно, в паре он или не в паре. Да? Мак осознанно выбирает для себя э, возможность э, быть э, либо в паре, либо не в паре. Э, но это абсолютно осознанное решение, но при этом он остается удовлетворенным. То есть он не, не беспокоится на тему, там, есть ли у меня секс, а когда я вот, регулярно или нерегулярно. Вот. кроме того, вот одна из таких тем у мага, да, вот эта вот работа с сознанием, он практикует разные вещи, там, практики всевозможные, он работает с сознанием, там, медитации, какие-то трансовые вещи, вот, дыхательная практика, которую я вам давала, это тоже магичные штуки, и сегодня будет тоже одно упражнение, вот такое магическое, <связь> называется, шаманское, шаманское путешествие, да. Так вот в отношениях в сексуальных маг тоже практикуют вот эти вот практики, всякие вот такие вот тантрический секс может быть. И поэтому в сексуальных отношениях маг конечно очень привлекательный, вот очень избирателен в отношении партнеров. И для мага секс это форма контакта и секс это очень наполнено смыслами. Маг занимается тем, что он ну, создает смыслы. Причем для него очень важен процесс. Для него вот важен процесс именно вот этого вот трансформации, перехода, создания событий. Да? Ему неважно на самом деле тоже какой-то результат, в смысле, там захвата материальных ресурсов, но процесс ему интересен как стратегия. Да? И в негативном варианте, кстати, вот стратегии тоже... Это может быть какой-то там серый кардинал, это может быть интриган, это может быть какой-то, ну, злобный какой-то такой вариант. Вот. От этого надо избавляться, от зависти надо избавляться, потому что уверенный в себе маг, избавившийся от собственных иллюзий, выстроивших собственные личные границы, правильно, он становится более сильным, более свободным и такой более стратегическим, он делает масштабные проекты. Да, и, конечно же, чтобы слить архетип мага, нужно заставить себя просто, ну, во-первых, мелочные какие-то проекты делать, во-вторых, вот эти вот все время мечтать, да, мечтать о небесных кренделях, вот эти вот стратегии несбыточные. Вот интересный такой феномен есть, почему это происходит, да, вот, казалось бы, маг уже такой зрелый архетип, почему мы идем в эти вот мечтания бессмысленные, да, мы же взрослые люди. Дело в том, что мозг работает таким образом, что мозгу все равно в реальности произошло какое-то событие, или мы о нем долго думали. Вот. И поэтому, когда маг долго мечтает, но ничего не делает, то мозг уже как бы, ну, все, результат есть, все, тут удовлетворение мы получаем на гормональном уровне, все мы получили, все нормально, можно ничего не делать, ничего не происходит. Вот. еще вот бывают, маги так упиваются созданием собственного героического эпоса, так называемого. Это когда он долго рассказывает или там пересказывает, или сам себе долго вспоминает вот, какие-то истории, где он там сам себе нравится, допустим. Вот 358 лет назад я там был жертвой, на меня нападали, а я всех победил. Вот я такой хороший, я такой замечательный. Ну это было 358 лет назад, а сейчас-то чё? Вот, то есть пора как бы реализовывать свои стратегии, свои стратегические какие-то вот эти вот планы в реальности, и чем больше мы западаем в прошлое, которое уже прошло, и в будущее, соответственно, которое никогда не произойдет, да, тем меньше у нас в реальности архетип мага проявляется, тем меньше мы реализуем собственные планы, тем уж для нас, по сути, да, то есть мы не управляем своими событиями, мы уходим в, в какие-то трансы, в какие-то там мечты, в какие-то там, ну, бессмысленные какие-то вот телодвижения, мозг работает, результата материального нету, нужно реалистично вот избавляться от иллюзий, выстраивать свои личные границы и искать действительно смыслы, опираясь на свои приоритеты, честные, да, вот настоящие, они а придумывать себе какие-то истории в будущем или все время вспоминать о том, как было прекрасно в прошлом, жить здесь и сейчас. Так, собственно все. Какое упражнение? Упражнение я вам предлагаю на прокачку архетипа мага, так называемое шаманское путешествие. То есть поскольку маг у нас работает с пространством, да, пространство – это то, что происходит вокруг нас, это материальные предметы, это информация, информационное поле, то, что мы слышим, то, что мы, ну, любая информация, которая поступает. Это люди, с которыми мы состоим в отношениях. Даже не люди, а отношения с людьми. То есть формат отношений – хорошие, плохие, ценные, неценные, бессмысленные. Иногда мы тратим свое время на бессмысленные какие-то общения. Да, вот, вот это вот маг делает. Шаманское путешествие заключается в том, что ну, вот, уделить какое-то время себе, допустим, ну, там, по дороге на работу, либо ну, ну, куда-то надо идти. Вот, и задать себе вопрос, ну, вспомнить то, что такое ценное, важное, сейчас вот, значимое. Допустим, какое-то желание. Сейчас перед Новым, перед Новым годом вот, мы загадываем желание. и, Например, спросить себя, что мне поможет в новом году осуществить мое желание. И просто внимательно смотреть по сторонам. Либо мы услышим какую-то фразу, либо мы увидим какой-то предмет, который нам ну, покажет какой-то способ. Либо, может быть, это будет рекламный плакат с конкретным ответом на этот вопрос. То есть вот этот вот процесс шаманской путешествия нужно практиковать регулярно. Это очень полезно для того, чтобы прокачивать архетип мага и выстраивать ну вот свою какую-то вот стратегию, понимать и пробовать, да, вот экспериментировать вот эти стратегии или другие, но ну, экспериментирует шут, но маг делает это осознанно. Одна из важных таких частей ну, качеств архетипа мага — это осознанные и управляемые риски. То есть маг может рисковать, но он понимает, вот. зачем он рискует, чем он рискует, и какие у него есть еще запасные варианты. То есть на самом деле он знает все пути, не один путь, а все. То есть вот, Чем прокачен архетип маг, тем больше он знает путей. Так, по, по шаманскому путешествию я сказала, и еще хочу сказать, что в принципе вот, архетип мага, он у каждого свой. Еще вот есть формы магические, да, например, есть маги-целители, да, это те, кто всегда поддержит добрым словом. Это вот если есть такие друзья, или ну, у нас там есть какое-то качество такое, это те, кто всегда поддерживают. Есть маги боевые, да, которые всегда защитят. Есть, ну, целители, они просто даже лечат. Даже вот иногда бывает, просто рядом находишься с человеком, и как-то на душе прям спокойно он ничего не делает, а просто вот рядом. Ну и вот магия слова еще конечно, она очень сильно применяется в политике, в рекламных технологиях. Это вот там, где нас побуждает что-то сделать, это влияние на умы, да, идеология. И сейчас у меня ссылочка есть в аккаунте. Это речь Сергея Лаврова просто ну, на уровне фехтования, точный удар. Вот магия слова там есть, да он просто вот в политике, да, он просто э, э, говорит о том, ну, где был ну, против своего противника, да, магией слова не уничтожая его же оружием, так называемое психологическое акидо, это просто пример, чтобы было понятно, как точно может ударить э, маг стратег, точно он рассчитывает движение, он не делает лишних каких-то движений, его стратеги всегда точно филигранно, вот и наповал это вот чисто магические такие штуки, когда маг точно знает, как попасть <связать> и в цель и как это правильно делать, с минимумом затрат. То есть вот маг учитывает все контексты, все, все ключевые фигуры, и он вот играет, он разные стратегии. Он может и ударом, это боевая магия, может и словом, может и поддержкой эмоциональной, по-всякому. Да? То есть маг у каждого свой. И, естественно, сегодня тоже еще одно упражнение. Да, мы, ну, оно традиционно, да. Представьте себе этот архетип, как он вот у вас какой-то маг, да, чего он хочет, какая у него стратегия, чем он может вам помочь, да, как он вам помогает обычно в жизни, чем вы его ослабляете, какими действиями, да, чем вы его усиливаете, что конкретно вы делаете для того, чтобы архетип мага был. Ну, не очень такой прокачанный. Вот, собственно, сегодня все. Ссылки смотрите в аккаунте. Сейчас будет пост с тезисами. Рада была всех увидеть, кто смотрит в прямом эфире. Рада всем, кто смотрит в записи. Спасибо большое. До встречи. До завтра. Пока-пока.